В то же время он появится в себе аппетитонного рода, и это даже справа опасность. Это декоммунизация образования, а также живые связи между учителем и учеником. Еще больше зависимости наших детей от различных гаджетов, iPhone, iPad ну и прочих подобных случаев. Конечно, наша партия должна обратить внимание на этот процесс, должна объективно оценить его и правильно поставить прикону техникативным последствиям, которые могут и что-то это цифровизация. Поэтому мы начнем обсуждение этого вопроса сегодня, продолжим его на других заседаниях. И первое, как я слово в нашей партии Сергея Николаевича Милова. Пожалуйста, Сергей Николаевича Дорогие друзья, прежде всего всем спасибо, за пригласил на ваше приглашение. Тема, к сожалению, прямого слова «больная», потому что мы видим, что болеет вся наша система образования, к слову болеют, в том числе, от дистанционного образования наши дети, школьники, и, конечно, проблем более чем достаточно. На что я, прежде всего, хотел бы обратить ваше внимание. Сегодня уже вот, э, мой товарищ, сопредседатель партии, за сказал, что уже сегодня внесена нашим товарищем, коллегой Арсаном Хасбалаковым поправка в закон о образовании, где вносится очень простая идея о прямом запрете при почтной форме обучения любого дистанционного образования. Мы считаем, что это абсолютно правильная поправка и правильная идея, и нашу Франция, безусловно, поддержит. Более того, мы вносим целый пакет по правам закона о образовании, и в том числе будем э, опираться на те идеи, на те предложения, на те мысли, которые сегодня в рамках заседания нашего э, экспертного совета экспертного заседания э, экспертно и прозвучат. Поэтому логика здесь абсолютно правильная с нашей точки зрения, но мы должны в комплексе посмотреть на те проблемы, которые сегодня существуют в нашем образовании. Но ну, действительно, если мы говорим о дистанционном образовании, то мы понимаем, что пандемия а, получилась а, своеобразным поводом, который позволила апологетам а, перехода на а, дистанционное образование, перехода на так называемую а, цифровую образовательную систему, попробовать на деле и возрадоваться, что вот оказывается, как все это с их точки зрения замечательно работает. Хотя ничего это не работает, а, мы видим, что Школьники не усваивают тот объем знаний, которые должны были бы. У них ухудшается состояние здоровья, и речь не только о зрении, но и психическое здоровье. Учителя не получают возможности контакта со своими учениками, не получают возможности заниматься воспитанием, потому что воспитание возможно только глаза в глаза, очно, при личном общении преподавателей и учеников. Ну и, как я уже сказал, качество получаемых знаний, они, мягко говоря, желают лучшего. Более того, мы увидели очень интересный феномен, который напрямую, я уверен, необходимо связан с тем самым диким капитализмом, о котором совсем на днях говорил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Речь идет о том, что когда студенты высших учебных заведений вынуждены были перейти на дистанционное образование, в том числе те, кто... Учился очно, но за деньги. То есть это платное образование, это так сказать, отдельная больная проблема. Потому что я напомню, что в Конституции у нас прописано право на конкурсной основе бесплатно получить первое высшее профессиональное образование. А по факту, как на всякий случай, приведу цифру, например по итогам 2020 года. Более 55% выпускников высшей школы получили высшее образование за деньги. И здесь прямо, мягко какая-то нестыковочка. Конституция говорит одно, а факт говорит о том, что более половины всех выпускников высшей школы получили это образование, первое высшее профессиональное образование за деньги. Так вот, возвращаемся к тем э, студентам, которые вынуждены были оплачивать свое обучение при очной форме получения высшего образования вынуждены были уйти на дистанцию. И, естественно, они задавали очень простой вопрос. А не кажется ли, например, руководство ректората высшего учебного заведения справедливым, что надо уменьшить оплату? Потому что они платили за то, что им будут преподавать очно, а тут они сидят дома на дистанционном так сказать, образовании. И этот справедливый вопрос они стали поднимать, и они стали обращаться различные станции, в том числе, и они обратились сюда, в Государственную Думу. И когда мы на одном из э, заседаний нашей практики пригласили министра высшего образования и науки, мы с удивлением услышали от него, что министерство оказывает здесь ни при чем. Нет абсолютно никаких полномочий вмешиваться в этот процесс. Все решает только руководство высших учебных заведений, а министерство э, здесь э, не имеет таких полномочий. Но мы проверили, к сожалению, оказалось именно так. И в этой связи мы подготовили законопроект, он уже внесен в Государственную Думу, где мы наделяем полномочиями соответствующими Министерства высшего образования и науки, которые вправе с нашей точки зрения регулировать эти процессы, уменьшать ту самую плату в случае, если при необходимости, например, в той же пандемии, студенты будут переходить на заучное образование. Возвращаясь к проблеме цифровизации нашего образования, к проблеме дистанционного образования, мы все с вами знаем, что есть некий документ, образования 2030, где давным-давно, намного раньше, чем случилось пандемия коронавируса, а именно еще в 2010 году, прописаны все те неприятности, с которыми мы сегодня столкнулись. И там прямо говорится, что вообще-то учитель по большому счету и не нужен, его вообще где-то в ободримом будущем с точки зрения авторов этого документа должен заменить искусственный интеллект, что не нужны учебники на бумажных носителях, что все полностью должно быть переведено в цифру. И дальше подобный бред. Я по-другому не могу сказать, потому что это идеи тех, кому не нужны умные думающие, образованные граждане нашей страны. Нужны потребители. Желательно, чтобы они умели пользоваться банковской картой известных банков, и как мы уже больше покупали. Все, больше от них ничего не требуется. В этой связи с точки зрения баллакетов этих теорий и этих программ необходимо, чтобы они обладали некими компетенциями. Но, видимо, прежде всего, чтобы они умели оплачивать покупаемые товары, больше от них ничего не требуется. Нас, конечно же, это категорически не устраивает, и не устраивает э, эта формула, и такие подходы, и родительское сообщество и не устраивает, кстати, наших школьников. Я буквально на прошлой неделе был в своем родном городе Санкт-Петербурге, был в гимназии 63 в Калининском районе, и там два выпускных класса, классников. Э, и я э, имел возможность с ними пообщаться, э, я думаю, что сейчас 50 находилась в зале, я попросил поднять руки, кто считает, что единый государственный экзамен полезен, но по моей оценке где-то 5-6 рук было поднято. Те остальные школьники считают, что это никакой пользы не приносит, это огромный вред со всеми текающими последствиями. И в этой связи я напомню, что программе и партии Россия. И в готовящейся предвыборной программе партии, социалистической партии Справедливой Россия. патриота за правду» обязательно будет раздел, посвященный образованию, где мы наставим на отмене, как обязательства и единого государственного экзамена, всей баллонской системы. Мы, конечно, будем настаивать на исключение из очной формы образования, прежде всего в школах, мы в высших учебных заведениях тоже, так называемые дистанционного образование. Уважаемые коллеги, я э, на этом буду заканчивать свое ступительное слово, рассчитывая на то, что сегодня мы услышим э, самые разные предложения и дополнительную аргументацию к нашим подходам э, для того, чтобы с совместными силами мы изменили наше образование в пользу здравого смысла, в пользу того, что поможет нашей стране занимать лидирующие позиции в будущем и в пользу здоровья и качественного образования для наших детей. Спасибо Слово предоставляется со партии Евгения Николаевича Федегина. Пожалуйста, Евгения Николаевича ну, сейчас тут после меня выйдут профессионалы, сообщества родителей и учителей, они все разложат по полочкам с цифрами, с доказательствами. И я более-менее представляю, о чем пойдет речь, и, конечно, предвкушаю в эту концентрированную и, на самом деле, прямо, скажем, страшную информацию, вот, а от себя я скажу скорее эмоционально, потому что э, все эти вопросы, они, конечно же, касаются меня напрямую, потому что у меня э, четверо детей от одной жены, и вот, собственно, из них второе еще учатся в школе еще. Вот, и когда э, э, все это э, началось в связи с пандемией и с, с, с коронавирусом, конечно же, э, стало ясно во всей полноте какие заготовочки для нас были приготовлены заранее. Потому что, конечно же, вот этот рынок, связанный с дистантом, с возможностью прикрывать какие-то школы, или не открывать школы, или, или лишить на тех или иных основаниях детей возможности учиться, этот, этот рынок необъятен, он огромен, он колоссален, и они, конечно же, поняли на каком-то этапе, Некие люди, можно их называть мафией, можно их называть организованными группами, они поняли, что наши дети, дети – это, конечно же, новые нефть, что можно на этом кормиться, просто можно жрать, просто вовещать и не захлебнуться просто от жадности. И этот рынок, собственно, стал очевиден мне, в примере моей собственной семьи, потому что я увидел, как это все выглядит на самом деле, как чудовищно выглядит этот дистант. А, вот эти дети а, а, разобщенные, сидящие в разных концах а, а, там области. Один играет с котенком, третий ест, четвертый улез под стол, пятый еще чем-то занимается. Учительница, которая пытается их собрать в кучу. Моя собственная младшая дочка Кришка, которая тоже на районе сбежать, сбежать а, с, с, с этого урока. И собственно моя жена, которая поняла, что это все не работает. Просто вот надо это либо контролировать самой, либо прекратить. И она с тех пор, вот, собственно, с тех пор как началась вся эта ковидная история, она просто стала с утра до вечера, презрев все иные собственные дела, заниматься с детьми дистанционного образования. Но, слава Богу, я сам работаю на пяти работ, и могу обеспечить свою, свою семью, чтобы жена позволила себе не работать. Но я предполагаю, что таких семей таких женщин, таких матерей меньшинство, значит колоссальное количество детей, цифру я должен надеюсь сегодня услышать, она просто не получает нормального образования из месяца в месяц, и под прикрытием ковида и понятно, что какая-то, опять же, надеюсь, вы услышите эту цифру, какая-то серьезная часть, огромная часть, непомерная часть наших детей, подростков, молодежи, она может и не выйти никогда, да, собственного образование. И, и как только они в полном объеме поймут, собственно, возможности финансовых притоков, они, конечно, будут работать над тем, чтобы училось очень как можно меньше людей, а дистанционно как можно больше людей. Это какая-то афера века. Это просто, ну то есть я не хочу сказать, это скотство, свинство, безобразие, но это реальная афера, которая направлена, это вещь направлена против нашего будущего, самым прямым, самым элементарным. Самом э, прагматичном э, смысле слова. Они, про, они просто убивают наше будущее. Я причем даже не думаю, что вот они там как-то вот у них там растить потребители, погубить Россию. Они просто увидели огромный рынок, огромное бабло и решили туда нырнуть, такой, да, плескаться просто с огромным удовольствием, пускай пузыри от счастья. И э, э, С этим надо что-то делать. Надо остановить этих людей. Мы понимаем, что у нас капиталистическая страна. А, вот, но а, капитализм нам вовсе не нравится не потому что там а, конкуренция а, и, и, и а, прочие там издержки ужасного образа жизни, а вот потому что вот, она, она, на самом деле это выглядит вот так. Вот если есть возможность где-то х, закрыть школу, снести здание, не построить здание, еще что-то, они будут это делать, потому что это выгодно просто. И а, бороться с этим можно. А, а, вот, Здесь будет одна часть нашей борьбы, направленная просто на, на то, чтобы приостановить это движение, чтобы купировать это движение. А в целом, конечно же, надо саму систему, саму систему вещей, виды изменять в стране. Потому что на этих принципах мы не можем существовать. Они постоянно будут атаковать слабых детей, увечных, больных, пенсионеров, потому что они, они не в состоянии за себя постоять. И, конечно, другая тема она, она связана, опять же, с ЕГЭ. И, и здесь они проработали как бы посерьезнее и получше, потому что у меня даже есть хорошие знакомые, даже сферы образования, которые вступаются за, за ЕГЭ и говорят: за ну, всем ты прав, везде вы молодцы, будем за вас голосовать, но вот с ЕГЭ, вот ты, типа, вот не трогай ЕГЭ. Но вот тоже сейчас будут мои коллеги выступать, специалисты, рассказывать. Конечно же, когда начинаешь в этом вопросе перидально разбираться, то это, этот самый единый государственный экзамен поражает своей таинственностью, потому что никто не понимает этих методик, никто не объяснил, а, а, из чего они, и кем они составляются, как они работают. И вот это вот как фокусничество, что с дистантом, что, что с ЕГЭ, оно вот на самом деле. Вы знаете, мы часто вот ругаем запад, что у них вот эта вот вся э, чепуха с, с ЛГБТ до, до, до, дошла до какого-то невиданного абсурда, что они детей там приучают ко всему этому, что у них пола нет, что им нельзя танчики нарисовать, что они непонятно мальчик или девочка. Вот они влезли во всю эту историю, не совершив необходимых как минимум психологических замеров, чем все это закончилось. А, а, я это не случайно вспомнил. Вот у нас происходят на самом деле подобные вещи, потому что все, что связано с дистанционной и в целом с баллонской системой, это та же самая неведомая афера, куда нас бросили, и при этом никто не, очень, никто не в целом не понимает, как это сказывается на э, успехе, на уровне знаний, на э, э, психологическом здоровье, на медицинском здоровье, на, э, господи, на уровне суицидов, э, которые э, э, скачкообразно растут, при приближении к экзамена. И вот когда у меня старший ребенок, собственно, вот когда он к этому готовился, там, конечно, стало очевидно. Хотя чего я вам рассказывал, без дня, все это знаете, стало стало очевидно, что, что это такое ЕГЭ, когда э, ребенок просто э, он вынужден. Э, искать, аргии его нужно искать, репетиторов одного, двух, трех, которые начинают его натаскивать просто на определенную, как собаку. Он я еще вот собак держу, и ну, понял, что это э, схожие методики. Несчастные дети, они, да, они должны натаскиваться на какие-то определенные вещи, оставляя без внимания другие-другие предметы. Это на, на самом деле сильнейший тоже удар по образованию, который У них есть там аргументация, аргументация разнообразная, якобы убедительная. В целом это вредная штука, конечно. Я, я не хотел бы сказать своего свое, свое мнения. Конечно же, мы не только должны леветь в сфере социально-экономических э, социально отношений, но и в сфере образования тоже, конечно, необходимо э, на полевине, не, необходимы социалистические тренды, социалистические повороты, возврат, Потому что социалистическая школа – это, конечно же, традиционная школа, которая учла все лучшее в имперской школе и применила новейшие практики. Она была передовая, она была передовая, и мы ее сменили на, собственно, ложные, привнесенные Запада э, э, тенденции, методики и все остальное, как, которые на Западе вызываются э, больше и больше недоумений. Держава, которая умудрилась отучить к Великой Отечественной войне десятки миллионов людей, после этого воннуть в космос, после чего Кеннеди сказал, что наше образование проигрывает, и после этого, спустя 15-20 лет, мы берем это образование и убиваем. Ну, это, ну что это? Найдите мне этих людей, давайте мы с ними что-нибудь сделаем, если что они живы еще. Вот а, а, такой вот эмоциональный подход. Я надеюсь, что дальше мои коллеги, мои товарищи, с полочкам, и Эта картина будет для вас еще более убедительным о своей катестратичности. Спасибо. Спасибо, Игорь Николаевич. Руководители нашей партии окончили особую традицию по этому вопросу. И еще передать слово отдавателю властям, представителям министерства по освещению. Я бы хотел так позже послушать те вопросы, которые родители задают по офисерту ведомства. Пожалуйста, организаторы, отключите видео. Добрый день. Меня зовут Инна, и у меня вопрос в Министерство просвещения и их IT-специалисты. Я крайне обеспокоена тем фактом, что в последнее время в школах производится массовый сбор персональных данных наших детей, что абсолютно не нужно для учебного процесса. Это и камеры на каждом углу, и сбор биометрии лица, и правительство банка ладошки. Дошло уже до сбора ТНК по программе «Талант и успех каждого ребенка». В связи с этим меня не может не волновать следующий вопрос. Где будет храниться эта информация? Кто и как будет ею пользоваться? И, наверное, самый главный вопрос. В случае утечки персональных данных наших детей, кто понесет за это персональную ответственность? Вы день. Кто персонально будет отвечать за безопасность сохранения персональных данных детей, подключенных к СОС? Господа чиновники. У меня вот такой практичный вопрос. Вы придумали цифровую образовательную среду, такой эксперимент. Для осуществления этого эксперимента нужно оборудование, как минимум компьютер. Нужно подключение к интернету. Если компьютер сломается, его надо ремонтировать. Вот у меня вопрос, кто будет это оплачивать? Кто купит моему ребенку компьютер? Кто будет за интернет платить, для того, чтобы он обучаствовал в этом эксперименте? До этого я покупал в школе тетрадки, карандаши и ручки. Это все стоило достаточно недорого. А на покупку компьютера я не, я не готов э, вложиться. Здравствуйте. Мой вопрос касается единого государственного экзамена. А, вопрос в том, что э, когда будет принято решение заменить ЕГЭ на традиционные классические экзамены, те, которые мы сдавали, когда заканчивали школу. изложение, сочинение, экзамены, вкусные по билетам, э, контрольные. Потому что последние два года, класс, сейчас дети не получают фундаментальных классических знаний достойных, а лишь готовятся, натаскиваются на тесты. Это не дает никаких знаний детям. И два года теряются зря. Добрый день, меня зовут Береза Евгений. Этот вопрос я адресую правительству Москвы. Почему цифровое образование, которое сейчас постоянно, постепенно и постоянно внедряется в нашу среду, было организовано как эксперимент на добровольной основе. Но внедряется оно в добровольно принудительном порядке с использованием административного ресурса. Спасибо. Добрый день, меня зовут Жанна Горбачева, и я председатель правительства Сибирь Западного опыта. У меня вопрос к департаменту образования и Министерству просвещения города Москвы. На каком основании во всех школах города Москвы, в частности, в нашей школе 8.8.3 Северного Тушного, появились в период с 2016 по 2018 год электронной доски или электронной панели, Очень где интересно. хоть один документ, запрашиваемый нами, школа нам не предоставляет, где хоть, один хоть одно экспертное заключение о безопасности использования этих дозок, и самое главное, где протоколы согласия родителей, Хотя бы пятьдесят один процент на использование этих самовнузов в школах для наших детей. Спасибо. Вот такие вопросы, коллеги. Сейчас я предоставляю, Сейчас я предоставляю слово представителю Министерства освещения Евгению Евгениевичу Семченко. Евгений Евгеньевич является директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства освещения. Евгений Евгеч, пожалуйста, и ответьте на те вопросы, которые вы. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за возможность выступить и, что называется, глядя в глаза в глаза, с вами поговорить и пообсуждать ряд проблем, которые, как мы видим регулярно, слышим постоянно, волнуют гигантское количество наших сограждан, наших родителей. Недавно нам попался на глаза... Результаты социологического исследования в, ЦИО, в котором говорится о том, что не менее 25% наших граждан хотят и видят причину в хотят вернуть советское образование, и именно возврат советского образования видит основу для повышения качества образования в наших времена... Ну, 2020 -го года, да, пандемия, она на самом деле всем, как мне кажется, достаточно четко, очевидно показала, знаете, когда мы берем грецкий орех, отлетает скорлупа и остается самая сердцевина. Вот все наносное связанное с меркантильным подходом, потребительством дорогими там, не знаю, шмотками, телефонами, другими вещами, большими захватами, псевдоуспехом, который зачастую многие наши блогеры, там, лидеры общественного мнения в подростковой среде популяризируют, говоря, чем больше денег, тем ты круче, тем лучше. Вот люди, кто потерял здоровье, потерял работу, кто столкнулся с проблемой, чем кормить детей, что приготовить на ужин и так далее. И для всех, для нас, мне кажется, стало очевидно, что вот эта вот весь вся шелуха, вот этот весь мусор спокойно, легко отлетает. И на самом деле наша задача взрослым детям объяснить, показать еще раз, даже не раз, а что называется, постоянно работать. Воспитание – это не разовые какие-то акции, не отдельные слова. Это целенаправленный действительно процесс. Показать, что все это на самом деле большая ерунда. И вот новая команда Министерства просвещения, придя в стены здания, понимая в том числе и эти проблемы, понимая ряд других проблем, связанных с качеством подготовки детей, с качеством подготовки педагогов, решила начать определенные перемены. Но перемены это не революция. Перемены это спокойный эволюционный процесс, который должен быть а, тщательно продуман, отработан и реализован. Не потому что кому-то в Москве, я имею в виду в там да, на федеральном уровне, так захотелось. А, потому что те идеи, которые мы делаем, реализуем, они также широко обсуждаются а, и в профессиональном экспертном сообществе, и с родителями, и с детьми. у нас на Когда мы вот говорим там о высоких задачах, вперед там к победе всевозможного значит, труда и к светлому будущему, каждый должен ответить, мне кажется, на простой вопрос. Вот что ты конкретно сделал на своем месте для решения той или иной задачи? так почему? Потому что каждый должен... Я отвечу на вопрос, подождите. Сейчас я отвечаю ну. Первое, что бы... Давайте дадим вопрос. я никуда не иду и жду наоборот самых острых, неприятных, противных вопросов. Отлично, я не всех зафиксировал. Евгений вы выступаете? Давай. Вы, ну, вы, да, <смешно> мы, мы можем вот в такую дискуссию перейти, никаких проблем нет. Итак, что было сделано за 2020 год? Первый. Что хорошее было сделано за 20 год? Давайте оценки. Ну, Я же для этого выступаю, чтобы услышать, в том числе, обратную реакцию, услышать оценки и нам сказать, что мы делаем это. Итак, первое, что было сделано, был переформатирован национальный проект образования. Что было изменено? Более 400 миллионов рублей было выделено на повышение квалификации 70 тысяч педагогов и школ с низкими образовательными результатами по русскому языку, математике, физике, химии, биологии. Что такое школы с низкими образовательными результатами? Когда мы говорим, что там, качество там, повышается, опускается, как-то изменяется, все это такие экспертные оценки. В цифрах это выглядит следующим образом. У нас в стране, у нас в стране около там, 41 с небольшим тысяч школ. Из них 9324 школы попали в такие списки. Это что значит? Это значит, треть детей в той или иной параллели не осваивает стандарт на основе объективных раз не осваивает ну мы же не спорт образования спорте можно не владеть э, плохо бегать но за счет методики воспитать олимпийского чемпиона в образовании так не бывает проблемы детей начинаются с проблем педагогов. наша задача эти проблемы определить и оказать им помощь в том числе э, на курсах повышения квалификации что было сделано это первое второе Начиная с 2021 года, количество людей, которые будут проходить через вот эти курсы, только на федеральном уровне увеличивается до 100 тысяч. Следующий момент. Есть такая сущность точки роста в рамках национального проекта поставка оборудования. Раньше эта поставка оборудования заключалась в поставке 3D значит, принтеров, квадрокоптеров, шлемов виртуальной реальности, в том числе в сельские школы. У нас такой же возник вопрос, что мы сделали, Переориентировали этот проект. Коллеги, давайте. Не у хочется повышать голос, хочется рассказать. Уважаемые коллеги, если вы хотите, чтобы мы работали конструктивно, давайте соблюдать определенную дисциплину Кто хочет задать вопрос, пожалуйста. Вот как и подходите. Евгений Ильич, ты обещай, вопросы, которая вытыкивается из зала. Договорились. А переформатировали точки роста под поставки базового лабораторного школьного оборудования по физике, химии, биологии. Каждый год, начиная с 2021 года, по 4 тысячи, 4,5 тысячи школ ежегодно будут получать это оборудование. В первую очередь это сельские и малокомплектные школы. Следующее, что было сделано, вместе с Росубернадзором, Федеральная служба по надзору в сфере образования на УТ. запущен проект, сначала была апробация в 2020 году на 250 школах, так, так называемый проект 500+, плюс. проект точного, адресного, методического сопровождения педагогов. И школ с низкими результатами. Одно дело точно повысить, повысить квалификацию, другое дело такого педагога взять и сопровождать то, что было в советское время. Ведь это была разрушена система методической помощи, методических кабинетов. А в ряде регионов, поскольку ну, все-таки инерционная система они оставлены, там, в Хировской области, они показывают при небольших условных там, затратах хорошие результаты. Следующее. А, вот, а, следующий момент, и сейчас я ожидаю вал вопросов, на них, безусловно, отвечу. Это эксперимент по цифровой образовательной среде. Когда мы говорим про это, нужно понимать, что мы имеем в виду. Потому что когда мы, условно, говорим слово «лук», то у каждого, ну, язык единства слова и образа, у каждого возникает свой образ. Кто-то лук сетевой, кто-то репчатый, там паре и так далее. Что такое ЦОС? Значит, это три вещи. Первое, поставка компьютерного и демонстрационного оборудования в школах. Второе. Это проведение широкополосного интернета, в первую очередь в сельские малокомплектные школы. Это делают наши коллеги в Минци. И третье, что для всех было очевидно и уже это звучало, что у нас во время пандемии вдруг как бы случайно выяснилось, что на федеральном уровне практически не существует выверенного качественного образовательного контента. Учебники в бумажном виде, безусловно, всегда проходили и будут проходить соответствующие экспертизы. Но для всех стало очевидным, просто на это меньше обращали внимание, проблемы эти обнажились, что существует ряд сайтов, где ролики, демонстрационные материалы, какие-то там виртуальные лаборатории и прочие-прочие вещи. Вот, а третья задача СОС – сделать выверенный контент, на федеральном уровне, за который будет отвечать Министерство просвещения так, так же, как оно отвечает за содержание учебников. Самый важный момент. Вот, каждый из наших коллег из руководства Министерства регулярно не устает повторять каких-то планов по там, отмене почной формы обучения, значит замене учителя, не дай бог, на компьютер. А, ну и вот все вот такие тесты, это абсолютная фантастика, и никаких таких планов нет. Сейчас, а, один момент. Без, мы все взрослые люди, адекватные, сами учились в школах, в вузах, кто-то в аспирантурах, в докторантурах, понимаем, что невозможно в принципе заменить а, живого педагога в классе или в аудитории сейчас. Значит, э, это невозможно. Это, я, вот это официальная позиция, многократно э, высказанная Министерством просвещения. Э, есть ряд детей, условно дети, с особыми образовательными потребностями. Они были, есть, к сожалению, будут, и, к сожалению, динамика очень невеликолепная, мягко говоря которые по объективным причинам и так не могли посещать школу Дети свободны для многих из них и раньше организовывали учебные процессы в дистанционной форме. Второй момент. Министерство просвещения никогда не выступало. И не говорила о, о, о там, необходимости закрытия школ, пандемии, там, закрытия любых других учреждений. Э, мы понимаем, объективная причина есть требования Роспотребнадзора, которые на все учреждения распространяются, и на органы власти, вузы, школы, больницы, понятно, там особая ситуация, кафе, рестораны, кинотеатры. Вот когда было принято решение, значит, о там, первая волна, да, была карантина. Ну какие были два варианта? Ну первый, вообще остановить учебный процесс, просто учителя сидят дома, дети сидят дома. Ну также второй вариант так или иначе попытаться сделать э, теми способами, которые педагог владеет. А мы понимаем, что большинство учителей их никто этому не учил, никто не предполагал же такого развития ситуации. Поэтому мы наблюдаем то, о чем говорил Захар. Когда учитель, не владея методикой такого взаимодействия, оказался в такой ситуации, его выставляют почему-то к Но учитель здесь в чем виноват? Что его заранее не научили, кто знал? Кто планировал такие мероприятия? Я понимаю, что 10 раз уже перебрал а, а, все время. Готов буду на любой вопрос значит, а, ответить. Еще момент. По поводу ЕГЭ. А, ну, регулярная тема 20 лет, с да, 2001 года эксперимент идет. Первое. Не было ни одного в истории современной России а, такой продолжительности отработки способа проведения экзаменов. И вообще в социальной сфере ни одна новелла не проходила, не проводилась в течение там, 10 лет в качестве эксперимента. Экспер... Да, ну да. Ну давайте не будем там вспоминать, не дай бог, к вечеру это, там, ну, слова там, на монетизацию, они там называли в свое время, да? Другие вещи. Итак, 10 лет шел эксперимент. Два раза проходили парламентские слушания, последние вот в этом зале, все прекрасно, все ходы записаны. Комиссия при президенте Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев проводил. Другая комиссия при а, Сергее Михайловиче Миронову, как руководитель председателя Совета Федерации. Разные там делались выводы. А третье было заседание совместно двух комитетов Госдумы и Совета Федерации Российской Академии Образования. А по поводу там, всероссийских проверочных работ тоже отвечаю. Значит, ВПР это обычное. Школьная контрольная. Если раньше каждый учитель 40 тысяч школ, сейчас сейчас, сейчас. 40 тысяч школ самостоятельно разрабатывал материалы. сидят, они, они верят. А я еще не начал отвечать на вопросы. Итак, ладно, я понял. Все хорошо, без проблем. Сейчас даже для вас. Давайте, Давайте успокоимся, коллеги. Так не обозвать, и толку от такого работы не будет. Поэтому предложение простое. Кто хочет задать вопрос, два микрофона. Даже три микрофона. Один, два, три. Кто хочет задать вопрос, пожалуйста, подходите и задавайте вопрос. Поскольку я представляю федеральное министерство, там два последних вопроса были связаны с Москвой, я позволю себе их не комментировать про добровольно принудительный переход значит, в электронную форму и согласие родителей на электронные доски. согласие родителей на зеленую доску мел, кто-то когда-то у, вот кто когда у кого-то спрашивает, второй чаще всего. Второй момент. Как любое оборудование, как у всех тут Я говорю учитесь, Говорите по делу. Я говорю по делу, еще раз. Мы делаем выводы. Да. Послушайте, милые заны, если хотите задать вопрос, то подойдите, поднимитесь и задайте вопрос. Ну, что вы Ну, как вы видите, как вопрос про компьютер. Иногда крича, человек создавал от поведения на компьютеры компьютеры и так далее. Итак, в рамках цифровой образовательной среды, я уже говорил, что это поставка оборудования, э, за период 2021 года и 2022 года будет поставлено оборудование, это, а, компьютерные классы и демонстрационное оборудование того или иного вида. 3314 школ. Первое. Второе. Более чем в так 29 549 школ в эти школы будет в период с 20 с 19, а это поставки уже по 2024 году. Каждый из этих школ, начиная с сельских я уже повторяюсь будет необходим, будут обеспечены поставки компьютерного оборудования компьютерных классов. Не для перевода всех детей, я хочу, чтобы меня правильно все поняли, то есть это не каждому по компьютеру, это стандартный компьютерный класс из 15 машин и один или два класса будут в зависимости от масштаба школы. Таким образом, таким образом повторю цифры. 3314 школ, это компьютерно-демонстрационное оборудование, и отдельно, параллельная линия, поставка компьютерных классов в 29 549, о, 29 549 школ. Но 100%. таким образом, если эти цифры просто сложить и отнестись там, к 41 тысячи, получится, что к 2024 году фактически в 80% школ будет обновлен или восстановлен э, парк компьютерной техники. Теперь я готов, если... Э, а, так, я еще момент по поводу замены ЕГЭ. Когда будет замена? Насколько нам известно, не планируется. И хотелось бы, и 20 лет этот вопрос задается всем оппонентам, дайте четкую альтернативу, как обеспечить прозрачность процедуры, достоверность и единый подход в оценивании детей от Камчатки до Калининграда, чтобы эти результаты можно было использовать при поступлении в УЗ, выстраивая конкурс вопросы только вот которые были за... Начинаем. Да, микрофон, пожалуйста, присоединяйте коллеги, я обращаюсь вообще к спикеру от залу. Прошу вас, пожалуйста. Значит, у нас запланировано очень большое количество выступлений. Я Гриславцева Михайловна, мне тоже предстоит выступать, и много других спикеров с очень важными сообщениями. И у нас с вами сегодня все-таки задача не конкретного человека пардон, вот задавать ему вопросы, на которые на львиную долю он даже не неполномочен отвечать. У нас 14 числа запланирована видеоконференция с Министерством просвещения у нашего общественно-политического движения об Родителей. Мы направили безумное количество вопросов, которые агрегировали на протяжении двух месяцев. Их там больше 50 штук этих вопросов. Я надеюсь, они охватывают все сферы. Я приглашаю всех к участию в этой трансляции. Мы, конечно, дадим возможность посмотреть, как мы будем эти вопросы обсуждать с Министерством Просвещения. Давайте сегодня все-таки пойдем по регламенту, потому что иначе, если мы сейчас начнем отвечать на вопросы, даже пусть на пять, мы просто не успеем заслушать всех тех людей, которые готовились к сегодняшнему мероприятию, и им есть что сказать. Я вас очень благодарю за ваше понимание. Спасибо. Да, добрый день. Сергей Александрович, профессор. Скажите, вот, Евгений Ильич, ваш просоветский подход к образованию нам очень симпатичен, мы его поддерживаем. И все-таки что случилось? Может быть, нам надо провести уже парламентское расследование по поводу случившегося? Нет контента, вы говорите, в образовании. Нет национальной платформы. Зум после и завтра окончательно там закроют, перекроют и так далее. Почему в сфере здравоохранения три вакцины выходят на мировой уровень? В нашей сфере, где президент поставил задачу держаться в десятке, в десятку общего образования мира, мы оказались в такого разбитого каната. И мы ничего не сказали, что будет дальше. Distant, никто, видимо, не что дальше, когда мы здесь все получим? Никто не вводит дистант, это первое. Второе. По поводу зума разработанной минцифры. Сейчас идет апробация, в том числе в нашем министерстве. Вот мы э, с нашими коллегами общаемся ни в каких не зумах, а в новой отечественной разработке она называется сфера. Okay. Э, по поводу десятки. Когда мы говорим, что нам куда-то надо войти, нужно видеть объективные данные. Если мы сами будем оценивать себя и принимать решение, вошли мы в десятку или нет, то как чиновник там с 30-летним стажем, я скажу следующее. Мы войдем в любую десятку, пятерку и тройку на следующий день. Потому что написать любой отличный доклад ничего не стоит. Оценивается вхождение на основе объективных данных. И именно подход, связанный с объективностью, мы реализуем во всех процедурах. Что будет дальше? Дальше будет следующее, как я сказал, планы по поставке базового лабораторного оборудования, чтобы, ну как ребенок, вот мы с вами видели, значит, что такое шарпаскаль. В школе помним, помним, что такое реакция серебряного зеркала. Вот я ее помню со школы. Никто не говорит о том, что давайте мы это все отменим, забудем, значит, и будем какие-то мультики детям показывать на компьютере. Я говорю. Каждый год по половиной тысячи э, лабораторий будет оборудоваться. 4,5 тысячи, тысячи школ, 3 лаборатории минимум. А вы знаете, на самом деле, что Может, недавно... На 40 тысяч школ, Может, не Конечно. Так я чего хочу сказать. Вы знаете, что на федеральном уровне отсутствует несколько лет требования по школьному оборудованию они существуют только для школ которые строятся в рамках нацпроекта это кто ну, мы понимаем что это мягко говоря неправильно и с 2004 года сейчас один момент до 2004 года на федеральном уровне тогда это было министерство образования российской федерации владимир павлов возглавлял у нас были на федеральном уровне персональные люди отвечающие за содержание того или иного предмета Математика, физика, химия, биология. Рыбченкова покойная, многие ее помнят, Ледь Макаровна, автор учебников, была начальником отдела, я с ней работал 20 лет назад. Без ее согласия ведомо, ни одна статья, в том, что сейчас называется, рецензируемом журнале учебник, не мог выйти. Задача, которую поставил министр просвещения, вернуть содержание на федеральную. И сейчас мы таких людей... Берем, но мы же не можем как чиновник остановить проходящего Василия ванча и сказать, Василий Иванший, ты теперь главный по математике в стране. Это же бред, правильно? Как можно такого человека? Ну, 20 лет этого не было, и сейчас нужно сделать быстро. Есть единственный способ, по которому мы пошли. Таких представители в министерстве стали будут чиновниками, будут и уже есть. Дают профильные ассоциации предметов русского языка литература, история учителей и общества знания Чумарьяна, русское географическое общество, я лично туда ездил, они дали нам несколько людей, мы сейчас идем такую, ведем такую работу. Для чего? Чтобы вернуть содержание в образовании. Когда говорят, вот там кто-то где-то что-то развалил, что-то написал, придумал, конкретный вопрос. Кто виноват в низкой подготовке детей по математике? Не вообще? А по математике. Отсутствие вы управление управлены управления своего. Давайте мы сейчас завершим. Вам огромное спасибо за то, что пришли. Дело в том, что я обращаю внимание, коллеги. Вы приглашали и министра. Вот Евгений Евгеньевич знал, куда идет. Он тем не менее пришел за то, что спасибо. Да. Но, коллеги, я хочу обратить внимание, давайте посещаем, больше мы сейчас попростувать не будем. Я хочу обратить внимание, 27 человек еще давно выступить. 20. У нас слушание, у нас не вопросы для представителей просвещения, а слушание. Евгений, спасибо, присоединяйтесь, и вы дальше. Пожалуйста. Спасибо, Евгений, спасибо большое. А и собственно, я постараюсь улыбнуться в рамках регламента, хотя мог бы говорить целый час, тем более после такого замечательного выступления Евгения Евгеньевича. С самого начала хочу напомнить слова, которые на слушании наших экспертов внутренней партии сказал в свое время наш выдающийся сторонник лауреат премии Владимир Меньшов. Он задал вопрос. Вот, объясните мне, вот те эти игры цифровизация, баллонская система. Ученикам не нравится. Учителям не нравится. Родителям не нравится. А зачем? Выслушал такой гитарический вопрос, я нашел на него ответ. А, ну, по крайней мере, эмоциональный. Вот представьте себе, знаете, что такое счастье? Я всегда отвечал молодежи, что счастье – это когда ты получаешь зарплату за любимую работу. Но теперь у меня другой ответ. Представьте себе, мы все с вами просыпаемся в понедельник, включаем телевизор, радио, интернет, новостные ленты, и там одна единственная новость. Вот вся эта реформаторская белиберда 91-го года отменяется. И мы возвращаемся к нормальной школе. И я уверен, что у нас индекс счастья в стране зашкалит за 100%. процентов. Например, внуков я с жду, когда мои внуки пойдут в эту школу. Их же речь надо. Теперь я лозунгов коротко э, тезисом. Вот э, поправка, которой э, сегодня э, на прес-подходе Захар Фелиппин говорит, Сергей Михайлович вам уже это сообщил, это очень важная поправка, но это просто заглушка. Э, она ничего не поменяет. Она не допустит. На усиление негативных тенденций. И сегодня реально э, политические партии, представленные государственной духовью, могут заниматься только этим расставлением заглушек, чтобы хуже не стало. Почему? У меня вот такой есть образ. Вот это все, вот э, поправки, это как брестская крепость. Но брестская крепость воюет, а фронт ушло? Лавина врага давно у нас за спиной, и она катится в Москве. Видите, под вот Москвой еще не было в системе образования, а она еще впереди. Брестская крепость нужна и должна стоять. И честь и хвала тем специалистам, тем политикам и депутатам, и сенаторам, которые эти поправки проводят, протаскивают. Хотя есть у нас одна партия замечательная, совсем недавно уже в, в России вносила предложение постепенно отменники, ну, партия власти забаллотировала это. Потому что, опять же, вам скажут, а чем заменить? Я предлагаю лозунг для нашей партии, для Объединения родителей, для членов, на самом деле, лозунг очень простой. Перев, это парафраз из Владимира Ленина. Нам нужен шаг назад, чтобы сделать два шага вперед. Мы должны вернуться к тому моменту нашей истории, когда школа действительно была нормой нет никакого репрограции, и не надо мне рассказывать, что нельзя два раза войти в одну воду. Это не в одну воду, это два раза сделать смелое политическое решение, и чтобы вся страна это исполнила. У нас в 20-е годы а, прошлого века а, определенная часть большевистского руководства, точнее так, не большевистского, а руководства ВГПБ, а, занималась таким социальным авангардизмом. Любили они такие штуки, там, марш голых, там обчислении жен, а. один из ключевых педологов того времени, я думаю, что про педологию вы все знаете, да, это смесь марксизма и френизма, ведущий педолог, обожаю этот автомен, Залкин, он же автор знаменитых 12-половых заповедей революционного пролетариата. Вот это планирует, который в этой фигню занимается. Покровителем всего этого был товарищ Петроцкий. А теперь все очень просто. Самый знаменитый мем товарища Троцкого это перманентная революция. И что запускают наши вот эти все псевдореформаторы? Перманентную реформу. Реформа каждый год. Причем мы, мы выкинули из школы воспитательную функцию. Мы теперь воспитываем образованного потребителя, которому нужно только достать считать. Теперь мы в следующем году будем вводить заместителей директоров школ по воспитательной части. Ну, потому что бред какой-то. Это и есть перманентная реформа, которая разрушает школу. Начинать надо не с ВУЗов, это припарки мертвому. Начинать надо с начальной и средней общей образовательной школы, массовой школы. Не с элитной школы, а именно с массовой. Это уже было. Когда, когда, когда, когда социальный моблярдизм закончился, я вам скажу, кто его закончил на 30-31 году. Начиная с 30 -го года по 36 каждый год в августе сентябре выходили постановления ЦКВ КПБ посвященной школе. Причем это были об учебниках, о программах, о дисциплине. Сейчас, чтобы вернуться в нормальное состояние, нам нужен золотой ключ. Потому что вся система 30 лет, гигантский срок на шанс по правде на самом деле. Уважаемые коллеги, помните, что реформы эти начались в 70-х годах. Когда мы говорим о советской школе, у нас есть три советских школы. Есть 20-е годы в есть начиная с 70-х, когда мы уже по западным лекалам стали школу переделывать. Я потерпевший эту школу, например. И была школа, которая дала нам все, что перечислял Захар. Короткий период который закончился, в 44 году Академик Потемкин выдал а, ту самую систему оценок, по которой мы все учили, Что такое пятерка, четверка? Это 44 год. Война еще идет. В три раза заклады учителям во время войны были повышены. Вот так школе относятся. Сталин лично возглавил отдел школы ЦК ВКПП. Лично. И все эти постановления ЦК ВКПП до 1936 -го года выходили с его правками. И начал он, ну, знаете, с чего? С дисциплины я, к -к -к -к, я когда читаю, плачу, потому что это 32-й год. Когда написано, это постановление ЦК Вменить в обязанность заведующим школам и педагогам провести настойчивую воспитательную работу, борясь с, э, с, с нарушающими порядок в школе проступками учащихся, а неисправимых из учащихся, хулиганствующих и оскорбляющих Уча Учащих персонала, оскорбляющих учителей 32 год, включаем наш телевизор регулярные истории и бросают мобильными телефонами, и бьют учителей все что угодно. Потому что, чтобы разрушить большую систему, может, нужно одно решение. Приказ номер один Перенского помните, и не стала российской армией. Один приказ Когда мы ввели демократию в школе, когда у нас в школе главным стал ребенок, мы разрушили школу. Одним приказом, собрать обратно, одним приказом, такого золотого кучка у нас нет. Огромное количество людей его искали, ни в экономике, ни в армии. Это систематическая работа, но для того, чтобы она началась, сначала должно быть политическое решение. Потому что, начиная с 70-х годов, и особенно начиная с 90-х, разрушены программы, забыты классические э, правила русской национальной школы, начиная с 18 на самом деле лет. Несколько из них, очень коротко, первое, э, учебная программа должна учитывать возраст ребенка. А и вот, а, исходя из этого, последовательность курсов и предметов не затаскивает высшую математику в шестой класс, это к хаосу приводит в школе. А хаос это и есть. Цель наших так называемых реформаторов. Вот я записал себе один вопрос. Один я вот здесь. Так. Ведь когда мы с вами говорим, я сейчас более широкой политической рамки говорю. Потому что на самом деле ключ, как ключ находится здесь, в нашей государственной политике, а не в том, чем каждый день занимается Министерство просвещения или Министерство образования и науки. Потому что это может быть латание дых, затыкание установка заглушек. Не поменяется система, там нужно коренным образом поменять эту систему, вернуть нормальную школу нормальным людям. То есть мы должны понимать, в чем цель наших так называемых транскистов. Ну, я сейчас четко делю. Есть транскисты, которые занимаются перманентной реформой, есть сталинисты, у которых есть шанс, как уже один раз было сделано, вернуть школу. И тогда мы снова полетим в космос и сделаем еще такую ракету, какую какой не было. Понять замысел. Я еще год назад этого не понимал. Я думал, что они просто такие маньяки. Вот мы все гоним, гоним, ломаем, крушим, строим, сном. скучно жить, что ли, я не знаю. А базисом нормальной школы является стабильность, стабильность и постепенность. И, так, они это гонка и внесение туда хаоса, и в умы ребенка то же самое. Так вот, теперь я понимаю эту цель. И, кстати, независимо даже, к сожалению, от того, какую строй у нас социально экономический да, да. Целью является сегрегация. Нормальная школа будет для избранных. И она будет нормальная. А для массовой школы это библизация и дебилизация. Да. Потому что по-прежнему нужны тупые потребители. Винтики. Если не верите, я вам приведу цитату классики. Вот. И все, заканчиваю. Извините, что-то все А хотел бы уложиться в Троцкий строил нового человека, сверхчеловека, <смех> совместив подходы Маркса и Фреда к человеку и обществу. Один из его подчиненных, цитата, производство нового человека, это в отношении школы речь, идет, министр, министр образования, производство нового человека параллельно с производством нового оборудования, которое идет по хозяйственной линии. То есть человек, как некий рабочий инструмент. Ну и Дайш парень, который в то время тоже был троскистом. Нам сейчас свои силы нужно устремлять на то, слушайтесь тексты, это тексты, чтобы в кратчайший срок произвести определенное количество квалифицированных рабочих, специально вышкаленных машин, которые можно было бы сейчас завести и пустить в общее оборот. Вопросы есть? Вот такие биообъекты и цифровые аватары из подавляющего большинства детей нашей страны нужны этим транскистным реформаторам. А мы их остановим. партии «Справедливая России за правду, за организацию этого мероприятия. Мы его очень долго ждали. В последнее время в публичном пространстве уже много было сказано с позиции государственного подхода о цифровизации образования, о дистанционных технологиях, об электронном обучении детей, о цифровизации обучения. Мы сейчас заслушали доклад. И на самом деле, вот, например, буквально вчера руководитель департамента цифрового управления Министерства цифрового развития Сергей Цветков заявил на конференции, посвященной цифровой трансформации, что Минцифра Министерства Министерство просвещения выделяют на обновление цифровой инфраструктуры образовательных организаций 130 миллиардов рублей на период 2021-2024 года. Колоссальная цифра, думаете, да? На первый взгляд, это же прекрасно, нам всем говорят, это очень прекрасно, потому что школа получит интернет, школа получит оконечные устройства, цифровые доски, школа много чего получит в результате этой цифровизации. Это же инновации в действиях. Ну и разные технические возможности, которые должны позволить разнообразить способы и методы преподавания школьных предметов нашим детям. И вот тут я позволю себе немножко отступить от текста доклада, и в порядке открытой полинки коллеги из Министерства просвещения сказать следующее. Значит, на самом деле, если бы речь шла только о том, что в последние мили подключаются школа, а я в прошлой жизни телекоммуникационщица, я почти 10 лет отработала в телекоммуникационном бизнесе, поэтому эту помню хорошо понимаю внутри. Так вот, если бы речь шла только о том, что подключается последняя миля для того, чтобы школа получила возможность, ну, что-то там скачать, устроить между собой видеоконференцию между педагогическими коллективами, чтобы облегчить труд педагогов в определенном смысле, это, может быть, было бы неплохо. Но вот эти оконечные устройства, цифровые доски, которые без нашего с вами родительского согласия появляются в каждом классе, это очень тревожный звоночек, потому что я знаю одно, когда на стенку вешают ружье, она рано или поздно стреляет. Нет смысла создавать сложную техническую инфраструктуру, если она не будет задействована. Нет смысла создавать эту инфраструктуру, если она не будет работать эффективно. Что такое эффективно работающая структура? Ну, давайте, на примерах, опять медицины. Да, если какая-то клиника покупает аппарат для МРТ, значит, он будет работать круглосуточно. Я, конечно, надеюсь, что цифровые доски не будут работать круглосуточно, но тем не менее, то, что они будут работать в полной силе и в полной мощи, это правда. Значит, что нас беспокоит родители? Пункт 2 статьи 16 закона об образовании говорит о том, что школа вправе определять порядок использования дистанционных, цифровых и электронных форм обучения, технологий, технологий, не форм обучения детей. И нас в течение всего периода времени весенней, осенней пандемии, школы в этом очень четко убеждали, что между дистантом и очной формой обучения можно легко и спокойно ставить знак правенства. У нас есть масса официальных ответов, в том числе департамента образования Москвы, в частности, из других подразделений, которые ставят этот знак равенства и говорят: ребята, поверьте, своим глазам не верьте, но это вот очевидная вещь, да, дистант равно очная форма обучения. Так вот, это не очная форма обучения, поэтому та поправка, которая была сегодня внесена, с запретом проведи, как бы ставить этот знак равенства, с запретом использования дистанционных технологий, это первый шаг, я считаю, что это великолепно. И э, большая благодарность партии за то, что она это сделала. Так вот, э, к сожалению, что нас беспокоит? Это только первый шаг, потому что как дальше мы стоим на пути цифровизации? Цифровизация – это, прежде всего, вопрос добровольности участия. Мы же много раз говорили, что да, действительно, есть разные дети, которым цифровизация важна, нужна, они болеют и так далее. Но для этих детей та цифровизация, которая реализуется сейчас, не значит ничего. Потому что э, камеры в классах, которые установлены и 100 мегабит в секунду, которые подключаются к последнюю милю к школе, не дают реальной возможности осуществлять трансляцию школьных уроков для болеющих детей, которые находятся дома. Это факт. А, Поэтому это профанация в чистом виде. Либо 100 мегабит на школу явно недостаточно, э, либо благополучно. Э, это красивые слова для тех, кто ничего не смыслит вопросов вопросах телекоммуникации. Поэтому следующий вопрос – это добровольность участия. То, что нас всех волновало, то, что явочным порядком школы начинают это внедрять, нас не спрашивают, цифровые доски вешают. Значит, мы, как родители, вынуждены терпеть это причиненное добро задавать вопросы и получать уклонение от ответа со стороны школы, потому что замкнутый круг. В общем-то, спрашивает директора, директор кивает на департамент образования, спрашивает департамент образования, он кивает на школу говорит, школа самостоятельно. Так вот, я считаю, что финальную точку в этом споре действительно должно поставить Министерство просвещения. И определить, что исключительно на добровольной родительской основе, только в тех случаях, когда родитель сам считает, что такая форма обучения для его ребенка приоритетна, значит, в этот момент такое образование возможно. Спасибо, Елена Михайловна. Я еще не закончила. Минута. У меня не минута, у меня в регламенте было 10. Я извиняю, тогда 5 минут добавлю. Спасибо. Так вот, прежде всего замена обычного, что такое цифровизация с точки зрения школьников и родителей? Это прежде всего замена обычного бумажного дневника на электронный, замена бумажных учебников на электронный. А теперь магия цифр. Вот самая важная вишенка на торте. Бумажный дневник стоит 100 рублей, учебники, канцелярка стоят недорого. А вот для того, чтобы подключиться к сферам, к московской электронной школе либо Крэш, значит, нужно покупать компьютер. Нужно э, обеспечивать подключение дома к интернету. Сейчас это наше с вами право, а не обязанность. Как только мы соглашаемся с тем, что будет работать цифровая образовательная среда, это становится обязанностью. И если мы не согласимся, это значит, что э, в общем-то, есть основания э, сдавать нас pardon, органам опеки за ненадлежащее образование наших детей. Вот сейчас э, в, школ... в российских школах учатся 17 миллионов учеников. Давайте попробуем посчитать: 50 тысяч рублей средняя стоимость компьютера можно на 17 миллионов детей и получим емкость рынка компьютерной техники в 850 миллиардов. Это существенно больше, чем те 130, которые Министерство просвещения собирается инвестировать в подключение школ. Мне кажется, что очевидно, что бенефициарами всей этой истории в первую очередь являются цифровые ритейлеры и, собственно говоря, производители компьютерной техники. Теперь давайте разберемся с телекоммуникационными компаниями. одна две ребенка умножим 14 миллионов домохозяйств которые станут обязаны подключить доступ к интернету для того чтобы обеспечить ребенку домашний интерфейс умножим 14 миллионов на примерно 12 миллионов 12 тысяч рублей в год потому что средняя стоимость абонентного контракта – это около 1 тысячи рублей в месяц, ну, чтобы качество интернет было. И получим с вами еще 170 миллиардов рублей в год выручка телекоммуникационных компаний, которая пойдет из наших с вами родительских карманов. Значит, теперь дальше. Так вот, с точки зрения родительской общественности, обычный бесплатный учебник – это и есть тот самый минимально необходимый контент, который при наличии нормального педагога вполне достаточно для того, чтобы осваивать э, всю учебную программу без ограничений, нормально учиться, нормально сдавать экзамены. задевается для того, чтобы устранить цифровое неравенство по доступу к контенту наших детей, это чистой воды положить. и ложек. Учебность – это тот самый внимательный контент, который нам необходим. Школы очень сильно стали пахнуть деньгами, и на этот запах сломя голову несутся безумное количество производителей цифрового контента в расчете на то, что он будет в том числе закуплен министерством просвещения, в том числе, чтобы размещены быть в сферами. И здесь надо сказать, что у нас много таких интересных товарищей. Особенно хочу остановиться на, э, в том числе, в Сберегательном банке, который Сбербанк, он теперь Сбер называется. И все знают больше да? У меня вопрос: а вообще по какому праву коммерческий банк не только инвестирует в образование, но еще и пытается навязывать нам свое представление о том, какое образование надо считать правильным? Разве это правильно? растить лояльного потребителя. Растить его надо с пеленок, значит, чтобы уже в дошкольных учреждениях ребенок видел этот фирменный значок, чтобы он приходил в школу, видел фирменный значок, чтобы это был единственный источник достоверного проверенного контента, который, вот как потребитель, ребенок должен с детства и до смерти прожить. Вы знаете, я вам честно скажу, вот сбербанку осталось еще только монополизировать, справа как-то пойти в роддома и на кладбище. И вертикально интегрированная цепочка в бизнесе будет полностью замкнута. вызывает у нас абсолютное невыдавание, потому что приводит к тому, что нам навязывают гибридизацию обучения и так далее. А гибридизация есть следствие того, что количество мест в школах у нас сокращается. На текущий момент, по информации того же Министерства просвещения, у нас дефицит 720 тысяч мест в школах. При всем при этом я подозреваю, что эта цифра не совсем корректна, потому что она в том числе учитывает места и в платных учебных заведениях, а если исключить из расчета платные коммерческие школы, то, наверное, цифра будет еще больше. Так вот, к сожалению, даже та программа строительства, которая сейчас затеяна с участием, опять-таки, того же СБЕРа и того же самого ВТБ по созданию большого количества школ через частное государственные партнерство, она эту проблему не решит. Сегодня здесь еще про это будут говорить мои коллеги. Но ну, очень много примеров того, как сейчас градостроительная политика уже вмешивается в вопросы образования и приводит к тому, что строят строит и строит, и угнаться в строительстве школы за строительством жилья невозможно. И новые микрорайоны лишены возможности изначально отдавать детей в обычную школу. Значит, закончить я хочу словами министра советника министра обороны Андрея Ильницкого. Недавно он заявил, что Запад во главе США развязался против России ментальную войну. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника. Добавьте, да, спасибо. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной цивилизационной основы общества. И самое удобное место для этого, разумеется, чтобы это сделать, это соцсети и цифровая среда. И как это работает, мы с вами буквально этим январем и февралем видели. Так вот, толкая наших детей... На уроки в ТикТоке, то, что начало делать Департамент образования Москвы в частности, да, я вот не сильно понимаю, зачем нашим детям уроки в ТикТоке, Значит, их к проведению классных часов в Инстаграме, я вот задаюсь вопросом, а что собственно происходит? Вот что это за пекло, в которое нас совершенно осознанно, зная, что ситуация выглядит именно так, вот собственно говоря толкают? И на чьей стране работают наши товарищи от образования, и, собственно, куда они ведут наших детей? Так вот, куда ведут, я понимаю, к монетизации времени жизни наших детей. Заставить их как можно дольше времени проводить в социальных сетях, потому что именно там совершаются покупки, именно там будет совершаться вся основная сфера бизнеса, как таковая. Так вот, позволим мы этому случиться или нет, пардон, зависит только от нас с вами, товарищи родители. Поэтому предлагаю сегодня очень конструктивно продолжить все диалоги и беседы. И максимум того, что мы считаем важным сказать нашим органам государственной власти, депутатам Государственной Думы и попросить их так или иначе встать на нашу защиту, я предлагаю сегодня сделать. Спасибо. Друзья, не Прошу отменить эти бесполезные аббревиатуры в обучении ВПР и ЕГЭ. Я устал готовиться этого. ВПР. Я имею ночами. Я не сплю, не ем, не дышу. Значит, я дышу, только когда готовлюсь к ВПР. Я сплю, мне снится ВПР. У меня уже на глазном веке выпуторы формулы для ВПР. Я против. Я хотела бы, чтобы вернулись в то время, когда было советское образование, конечно, советское обучение было значительно лучше. Здравствуйте. Я благодарю всех выступающих до меня. Кратенько сформулировал, чтобы лишнего времени у вас не отнимать, проведя предварительные консультации э, с педагогами. <с слава богу, у меня один учащийся остался, 15-летний сын Сава. Вот недавно меня вызывали э, на родительское собрание. Я заодно выяснил учителей, что бы им хотелось, как они на это смотрят. Ну и с учетом этого подальше. В 90-х общему морку изменений мы заменили академическое образование на безрезультатные эксперимента чего уровень общей грамотности просто зашкаливает ну, ну согласитесь, согласитесь сейчас дети да. это поразительный инфантилизм и сознание обворённой рыбки три секунды здравствуйте мало того некоторые губительные опыты как ЕДЛВ легли тяжким временем на плечи педагогов учеников и их несчастных родителей по сути дела у наших детей отнимают два года академического образования, потому что последние два года школы приходится на подготовку к ЕГЭ. Ни для кого не секрет, что польза образования от ЕГЭ нулевая, а как социальный лифт ЕГЭ не зарекомендовал себя и даже приумножил трудности, возникающие у детей из провинции при поступлении в высшее учебное заведение». Педагогов поставили в патовую ситуацию. С одной стороны, им незначительно увеличили зарплату, с другой, от них стали требовать на 29 новых часов больше. Такая экстремальная загруженность обусловлена необходимостью вести по сути два параллельных курса. Академический, призванный сделать из 10 образованных людей и подготовки к экзамену, результаты которого забудутся через неделю. Но, но педагоги считают, что даже 50 часов Нормы выработки не дадут должных результатов, пока разум ребенка подвергается такому насилию. Педагогов учат зря. Для обстоятельной подготовки к своему предмету педагогу нужно время и силы, а также возможно, а такое возможно только при академических 21 часе нормы выработки. Либо введите дополнительно еще один год школьного обучения либо отказываетесь от ЕГЭ, другого выхода нет. ОПР или ВПР это бессмысленное словосочетание кошмар для всех родителей кошмар. У меня один ребенок это то кошмар. У меня жена прошла весь курс образования заново, заново пережила этот школьный кошмар для того, чтобы что-то преподнести сыну. ОПР – отдельный стон э, со стороны родителей. По милосердствии ребенок не может знать все одинаково хорошо. И первоочередная задача педагога как раз и заключается в определении истинных талантов ученики и подборе профильных им, тала, их талантов предметов. Все остальные предметы служат помощью в этой задаче. И относительно цифровизации. Дистанционное обучение разрушает саму основу педагогические модели – социализацию. Основы общества закладываются в школе. Если мы хотим аутичное, неуправляемое общество, то дистанционное обучение э, это, э, дистанционным обучением мы уже этого частью добились. Никогда между поколениями не было такой внутренней дистанции. Это уже не конфликт отцов и детей. Это жизнь в разных мирах. Если сейчас не принять решительных мер и не вернуть детей в школы за парты, завтра мы лишимся всего общества, традиций культуры. И резюме. Отказаться от ЕГЭ и этого чертова ОП, вернуть учителям их пассивные 21 час нормы выработки, при этом не ущемляя зарплате, либо сделать школьное образование 12-летним. Считать цифровизацию вредным перегибом и максимально вернуть детей в школу. Вот я присоединяюсь к о том, что вот мы с вами как раз наблюдаем. Да, пишу, Добрый день, уважаемые в силу ограниченности времени вынужден использовать некоторые такие телеграфные стихи, поэтому прошу прощения. Первое. Наша школа сегодня подкрепена под, под давлеющим над ней надзором, контролем и безумным управленческим экстремизмом. Каждый чиновник, надсмотрщик считает своим долгом чем-то ее нагрузить. У учителей и ученика на регулярной основе без беззастенчиво крадут время, отвлекая от прямой задачи учить и учиться. Подготовка и массовая, зачем Хорошо. я буду, вот, честно сказать, не знаю. Участие в Олимпиадах, региональных диагностических работах, участие в якобы нужных нам международных каких-то там исследованиях, тестирование на раннее употребление психоактивных веществ, тестирование по вопросам антитеррора, тестирование по психологической комфортности в школе, репетиции ОГИГ, тестирование на знание принципов здорового образа жизни – это только то, что я вспомнил за последние полгода. То, что мы делали в школе, в классе. Вот цифры. До 18% учебных часов по географии, например, или 10% времени по русскому языку украдено в этом году всероссийскими проверочными работами. Замечу, не местным контролем учителя, о чем намекал в вчерашнем в своем заявлении Росубранадзор, а именно федеральными проверками. На некоторые, на некоторые мы, мы посчитали, не поленились, и страчено по стране не менее, думайте в эти цифры, миллиардов, 20 миллионов листов бумаги сами школами, в некоторых случаях за счет родителей. Не менее 600, 60 миллионов человек и часов не оплачиваемого, подчеркиваю, неоплачиваемого времени учителя и забычи в этом году. На критику нагрузки, сваливающиеся на ученика и учителя, надзорная довятом нам заявляет. Мы выступаем за сокращение контроля. Но, правда, не, не наши. Наши проверки это а другое. А, как другое? Ваши проверки не составляют любимую долю этой нагрузки. Восемь проверочных личностью по два урока по разным предметам в седьмом классе. Это кто придумал? Учителя? И, кстати, провели их дважды в этом году. Учителя так издеваться над учениками не умеют, поверьте. У них вообще-то патагоническая этика есть. Кстати, позвольте себе напомнить. Но ну, это уже сегодня звучало в смысле. Мы без всякого надзора, коллеги, в космос улетели первыми, я а, там покорили, да и мало чего еще. Не было тогда ни агентации, ни ОПР, ни АГ, ничего этого не было. Все действовали абсолютно незаконно в понимании чиновников. Как справлялись у а? Вторая проблема. Все тот же экстремистский надзор порабощает учебный процесс. В этом смысле уже сегодня кое-что звучат. А, порабощает в части содержания уроков. Мы перестали учиться по программе выпускных класса, да не только, стараясь использовать любую возможность встречи с учениками на уроке для подготовки детей к экзаменам и проведочным. Учебник? Нет, мы не слышали о нем по счету. А ЕГЭ, теперь вот еще ВПР, ПИЗА. Вот наши ориентиры в школе сегодня. И у учителей, и у учеников. Рособорнадзор стал по факту законодателем содержания образования. А там, где не справляется школа, поскольку учебных часов не хватает, там включается кошелек родителей. Первое на репетиторство. Вот я лично не знаю ни одного родителя, кто бы мог похвастаться поступлением его ребенка на бюджет без услуг репетиторов. Есть такие в зале? Ездится? Есть. Молодцы, это редкий случай, правда. Обучение стало плавным по факту, друзья. Третье. Вот новая напасть. То есть, собственно, чего сегодня посвящена нашей встреча. На нас накатываются лидеры цифровой трансформации, которые откликнулись на призывы отменить ЕГЭ и предложили накапливать цифровое портфолио ребенка в цифровой же образовательной среде. Для его же, собственно, ребенка в создавать, по сути дела, его аватар И потом по этому аватару строить его будущее. Хороший аватар будет. Ну, поступишь, не будет аватара, не поступишь. Человек дополненный. Термин такой введет. Накопивший в мозгах вот этого цифрового либиофана образ о себе как облагонадежном гражданине, будет иметь преференции. Я заканчиваю. А неудачно, сдавший в в средней школе по географии никогда не станет геодезистом или геологом, даже если захочет Ибо его величество и искусственный интеллект уже пропишет ему иной маршрут. Такие картины антиутопии вовсе не аутоличны. Их нам вдохновенно и радостно рисуют проповедники цифрового мира и двигаются ровно в эту сторону. 16 марта, если кто не знает, текущего года Сбер учредил компанию об, э, Сберобразование образования и ведет переговоры о покупке. А, а, минуту, да, а, и ведет переговоры о покупке крупнейшего издателя учебников России, группы просвещения. Это вот самая свежая информация. Осталось немногое привязать ход, урок, ход уроков к портфолио а, к цифровой образовательной идеи и все, процессы закопаления на, а, нации будет завершен. И учитель в этом случае будет не нужен. Пусть себе ноет пока, что он перегружен. Недолго мучиться остался. Совсем скоро его заменит тьютер, умеющий правильно нажимать кнопочки в интерфейсе цифровой образовательной среды. Формально все остается, все как и было. Тьютер будет тоже называться учителем. Только он учить не умеет, он не будет уметь. Он будет только нажимать на кнопочки. И ребенку он уже будет неинтересен, ибо он в дополнение к компьютерной системе, а не человек. Про воспитание, ну понятно, что можно забыть. Робот воспитает биоробота. А тикток, ну что уже сегодня звучало, когда департамент образования Москвы назовет, куда наших детей, ему поможет. Современные технологии очень скоро обеспечит возможность вместо учителя держать в классе его виртуального двойника от человека. Ученику достаточно будет, войти в класс, надеть очки виртуальной реальности, и они с удовольствием это сделают. А родители современные в массе своей скажут, как это сбер классно. Подведу итог. Первое. Школа, если мы хотим выжить, должна учить и воспитывать они а подстраиваются по требованию надсмотрщика. Это принципиально. Нужно в горне пересмотреть роль контроля и перестать пытаться управлять системой образования путем надзора. Второе. Нужно прямо сегодня, срочно встать, взять под общественный контроль все то, что касается цифровой, цифровой трансформации школьной жизни. Уверен, что цифровизация бухгалтерского учета и документооборота уместна места и даже необходима. Но то, что касается учебного процесса детей, должно быть защищено от цифры. Дети должны, быть, должны учиться и воспитываться в обществе людей, а не в искусственных цифровых сорока. Мы должны вместе защитить школы учителя, порзен, нас разделят и оцифруют, а потом поможет на ноль. Так как мы лишние в этой, на этой планете и не экологичны. Спасибо.